Всем привет, с вами Нано Аква. две недели назад словил дисбаланс в своем травнике, в связи с чем на аквариум начали нападать водоросли, две недели пытался поймать баланс, неделю назад пришлось прорядить аквариум и выбросить все зараженные растения, но красные водоросли вновь начали появляться, не так активно, но все же отступать они пока что не хотят. Помимо водорослей в аквариуме есть некоторые проблемы с растениями, к примеру нижние листья у бокопы манье начали отгнивать, кабомба красноватая перестала Стала быть красноватая, и у нее постоянно огневают корневища, а мания изящная вовсе перестала расти. За несколько месяцев не прибавило в росте. Все эти моменты привели меня к мысли, что пора что-то менять в системе. Над этим аквариумом решил поставить эксперимент перевести его на систему от екатеринбургской компании Аквапозитив и посмотреть, что из этого получится. Приобрел всю продукцию, которая будет мне необходима а именно, соли для минерализации осматической воды, поднимающей общую карбонатную жесткость. Продаются они в ZIP-пакетах, что не особо удобно. Но на мой взгляд позволяет значительно снизить себестоимость за счет чего продукция становится доступнее пересыплю в банку так будет гораздо удобнее и надежнее Углерод, приобрел его для борьбы с появившимися водорослями, а также купил удобрения, взял микро, макро и отдельно фосфор. Взял фосфат, так как он в этом аквариуме у меня постоянно обнуляется, и скорее всего его придется вносить дополнительно. Удобрения от этой компании производятся в двух видах, в жидком, который уже готовы к применению, и в сухом, который перед применением необходимо приготовить, чем собственно я сейчас и займусь. Для приготовления удобрения в сухом виде понадобится мерный стакан и 500 мл дистиллированной воды. Будет необходимо вскипятить дистиллированную воду, высыпать удобрения в мерный стакан и залить их кипятком. Размешать до полного растворения, перелить в удобную для вас старую и оставить на 12 часов, после чего их можно начать применять. Пока у меня настаивается фосфат, предлагаю начать борьбу с водорослями. Как написано на этикетке, для борьбы с водорослями в течение недели необходимо вносить по 20-30 мл углеводов. Рода действующее вещество которого является глютаровый альдегид делать это я буду через шприц внося на зараженные участки растений если честно это мой первый опыт использования такого вида препаратов ранее если водоросли появлялись то от них удавалось без проблем избавиться посмотрим поможет ли это средство теперь приступим к водоподготовке как заверяет производитель на 10 литров подменяемой воды понадобится 3 грамма минерализатора что даст нам значение общей жесткости 8 градусов а жесткости 3 градуса, при этом значение ТДС будет равняться 150. Давайте это проверим. Я буду подменивать 20 литров воды, следовательно мне понадобится 6 грамм соли. Отмерим 6 грамм с помощью ювелирных весов. Добавляем соль в подменяемую воду, перемешиваем и ждем 10-15 минут до полного растворения. Прошло 15 минут, соли у меня полностью растворились, и что мне понравилось, не было никакой мути в воде. Она как была чистой, так такое и осталась после добавления соли. Проверим параметры воды. Значение ТДС у меня получилось 177. Этого следовало ожидать, так как значения граммовки всегда даются усредненные, и минерализовать воду лучше не исходя из количества вносимых грамм, а исходя значение ТДС. Об этом я рассказывал в одном из предыдущих видео. Ссылку оставлю в верхнем правом углу экрана. Проверим параметры воды. Раствор поменял цвет после третьей капли, а это значит, что карбонатная жесткость равна 3 градусам. Общая жесткость получилась 9 градусов, то есть в принципе можно при подмене смело ориентироваться на значение ТДС метров 150, как и написано на этикетке. Система Аквапозитива отличается от других тем, что производитель рекомендует вносить удобрения вместе с подменяемой водой, причем микро всего лишь один раз в неделю. Это отличается от того как я привык, так как ранее я всегда вносил удобрения каждый день. На обратной стороне удобрения также есть дозировки. На обратной стороне удобрения также есть дозировки. Зависит они от подачи углекислоты и освещенности. Для себя я возьму 6 мл микро и 15 мл макро. Макро разобью на два внесения. 7,5 мл буду вносить в подменяемую воду, а оставшуюся половину внесу среди недели. Вносим удобрение в подменяемую воду. Собственно на этом водоподготовка закончена, осталось сделать подмену, думаю как это делать все знают. Будем наблюдать за экспериментом, видео с результатами выложу примерно через месяц. Напишите в комментарии, пользовались ли вы удобрениями от данной компании и какие были ваши результаты. А на этом все, спасибо что досмотрели видео до конца, пока.